Всем привет! Это видео о том, как стать владельцем файла или папки и получить доступ на их просмотр и редактирование. Если при попытке открыть папку или файл или во время редактирования файла вы получили отказ в доступе к файлу или папке в Windows, значит у вас нет прав на доступ или изменение данного объекта. В Windows пользователи, являющийся владельцем, автоматически получают право на изменение прав доступа, чтения и редактирования этого объекта. Этот пользователь всегда имеет доступ к файлу или папке. Во время создания файла или папки учетная запись пользователя, под которой вы вошли в систему, автоматически получает право собственности. Однако вы можете столкнуться с необходимостью изменить текущего владельца на себя или другого пользователя. Причиной этому может быть удаление учетной записи пользователя, одновременная работа нескольких пользователей компьютера или использование жесткого диска с другого ПК. Изменение владельца недоступных папок и файлов будет наилучшим решением таких проблем. Для этого щелкните правой кнопкой мыши по файлу или папке и выберите свойства в контекстном меню. Перейдите на вкладку «Безопасность», а затем нажмите кнопку «Дополнительно». В открывшемся окне «Дополнительные параметры безопасности» нажмите ссылку «Изменить» в строчке «Владелец». В следующем окне «Выбор пользователя или группы» В поле введите имена выбираемых объектов укажите имя учетной записи и нажмите кнопку Проверить имена. Если вы указали правильное имя, то оно должно измениться, чтобы показать путь полного имени пользователя с именем ПК перед ним. После этого нажимаем кнопку ОК. Вернувшись в окно Дополнительные параметры безопасности, вы увидите, что ваша учетная запись теперь указана как владелец объекта. Если это папка, вы также увидите опцию под владельцем с именем Заменить владельца под контейнеров и объектов. Убедитесь, что галочка выбрана и нажмите Применить. Подтверждаем в окне безопасности Windows. Да ОК. ОК. ОК. Ок. После этого пробуем открыть папку, доступ к которой был закрыт. Как мы видим, теперь для текущего пользователя она открыта, так как он стал ее владельцем. Описанные выше действия актуальны, если осуществляются из-под записи, которая имеет права администратора. Если необходимо получить доступ к папке из-под записи, которая не имеет права администратора, изменение владельца недоступных папок и файлов не предоставит к ней полного доступа. В таком случае добавьте вашего пользователя в элементы разрешения необходимой папки. Для этого перейдите в Свойства описываемой папки на вкладку «Безопасность», а затем нажмите кнопку «Дополнительно». Продолжить В открывшемся окне «Дополнительные параметры безопасности» нажмите кнопку «Добавить». Кликните по ссылке «Выберите субъект» и в окне «Выберите имена выбираемых объектов» укажите имя вашей учетной записи. Нажмите кнопку «Проверить имена» – ОК. После этого в поле «Общее разрешение» выделите необходимое и нажмите ОК. Применить – ОК. Ок. После этого пробуем открыть папку, доступ к которой был закрыт. Как мы видим, теперь для текущего пользователя она открыта. На этом все. спасибо за внимание! Пишите комментарии. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.